Устройтесь поудобнее и сосредоточьтесь на звуке моего голоса. Сейчас мы плавно и комфортно погрузим вас в состояние глубокого сна. Для начала начнем спокойнее относиться к тому, как вы поспите этой ночью. Для этого мы сейчас перечислим все возможные варианты. Помните, что чаще всего происходит не хороший или плохой вариант, а что-то среднее. Начнем с самого плохого варианта и постепенно будем двигаться к хорошим. А вы наблюдаете, как из тела Уходит лишнее напряжение и оно становится легким и расслабленным. Первый вариант – не смогу заснуть совсем. Второй вариант – засну на час под утро. Третий вариант – засну на два часа под утро. Четвертый вариант – просплю три часа за всю ночь. Пятый вариант ⁇ просплю меньше половины ночи. Шестой вариант ⁇ просплю пол ночи. Седьмой вариант ⁇ просплю больше половины ночи. Восьмой вариант ⁇ буду долго засыпать, несколько раз проснусь и с трудом засну снова. Девятый вариант ⁇ буду долго засыпать. Два раза проснусь и с трудом засну снова. Десятый вариант. Буду долго засыпать, два раза проснусь и быстро засну снова. Одиннадцатый вариант. Буду долго засыпать, один раз проснусь и быстро засну снова. Двенадцатый вариант. Буду долго засыпать. И просплю до утра. Тринадцатый вариант. Быстро засну, один раз проснулся и быстро заснул снова. 14 вариант. Быстро заснул и просплю до утра. Помните, что чаще всего происходят промежуточные варианты, а не хороший или плохой. а сейчас мы с вами начнем наше путешествие по разным образом сосредоточьтесь на моих словах и представляйте все что я буду говорить вы на солнечной поляне вокруг свежо и летают бабочки трава нежно гладит ваши пятки впереди вы видите лошадей которые едят траву вы смотрите в небо и там видите большого красивого орла который летит высоко вы опускаете свой взгляд вниз и видите перед собой большое озеро вода в нем прозрачная что видно белый песок вода блестит от солнца и создает блестящую полосу выступаете ногами на эту полосу и идете по ней вдоль озера полоса широкая и вам очень удобно и комфортно по ней идти вы оборачиваетесь назад и видите аллею из огромных красивых пальм опускаете взгляд вниз и видите под ногами Белый теплый песок. И теперь вы идете по песочной аллее вдоль пальмы. Вокруг поют птицы, и вам тепло и уютно. Под одной из пальм вы видите бордовый диван с золотыми ручками. Там есть плед и подушка. Вы садитесь на диван, кладете голову на подушку и укрываетесь пледом. Вы на мгновение закрываете глаза, а потом открываете и видите, что вы летите, вы тот самый орел, который свободно летает по всему миру, вы снова видите поляну с лошадьми, озеро и пески с пальмами, вы поднимаетесь все выше и выше к самому небу, и вот вы уже за облаками и видите Олимп на самой вершине горы. Там белоснежные греческие колонны, и горит огонь в самом центре. Вы встаете босыми ногами прямо на каменный пол, но он теплый и гладкий. Вы подходите к огню и чувствуете его тепло. Видите, как искорки от костра устремляются в небо и гаснут. Вы смотрите в небо, а там светят звезды на чистом небе. Звезды горят так ярко, что кажется, что они очень близко. И вы видите, как по небу летит комета, оставляя за собой белый шлейф. Вы оборачиваетесь и видите перед собой огромное зеркало. Вы видите свое отражение в нем. Вы веселы и беззабот. Вы подходите ближе к зеркалу и любуетесь собой. Вы прикасаетесь к зеркалу и понимаете, что можете войти в него. Делаете шаг и оказываетесь в оазисе, наполненной водопадами, деревьями и фруктами. Вы видите множество птиц и животных. Они играют и прыгают по веткам. Спереди есть небольшой водопад. И теплый источник с водой молочного цвета. Вы трогаете воду кончиком пальцев и чувствуете, какая она приятная и теплая. Вы погружаетесь в этот источник с головой и оказываетесь в своей постели, расслаблены и радостны. И в этот момент засыпаете.